Толику надо постричься. А мне, как обычно, лень идти. И вот я их посылаю дни, даю деньги и говорю, Максим, ты, пожалуйста, охраняй Толика, договаривайся, ты его старший брат несешь за него ответственность. И сижу дома. Конечно, меня это все не втерпешь. Что ж там происходит? И вот я иду. Из дома проверять. And then Jesus. No, just for the problem, А. а. так вот здесь два. Толя у нас есть бабушка. Бабу у нас есть. Все прекрасно. Да, все прекрасно. Я выбрал не так. Не, не, не маленькие, а средний. Что средний? Ну, вот, ну чтобы не так мелко. Не слишком мелко. Мелко что, стрижку? Да. А, это ты выбирал что? Да. Это ты договаривался? Есть а вот. как ты договаривался? Сказали не пол, ну мелко, а я говорю нет мелко, и вот. Мы а сказали... сколько у тебя стоит пластилина? Что ты купил? А? 600, 600, а за рублей? Шестьсот рублей? Так. Ну, а я же купила за сорок рублей. Так. А, а Толя, где денюжки? Там еще, да? Ага. Ага. А Толя у нас постригается, да? да? Это ты договорился, все пришел, да? да? Какой ты молодец, ты настоящий старший брат. Да, я сам договорился. Я ему сказала, вот тебе деньги, вот тебе слово, вот ты старший брат. И, и ты все договоришься, да? да? Молодец, умничка. Ты настоящий старший брат. Ты заботился о толике, да?